Всем привет! Сегодняшняя тема моего видео о том, как начать частную практику консультанту. Наверное, многие из вас согласятся с тем, что до недавнего времени сам термин «частная практика» ассоциировался с людьми, ну, наверное, двух-трех максимум специальностей, кого мы представляли себе, когда нам говорили, что это, этот человек ведет частную практику. Ну, чаще всего это относилось к... Врачам, особенно это была сфера стоматологии, восстановления женского здоровья, сфера эстетической медицины. Следующая, следующая специальность, которая чаще всего вот ассоциировалась с частной практикой, это, наверное, адвокаты-юристы. Ну и третья категория это помогающие профессии психологи, психологи, психотерапевты. И вот буквально несколько лет назад этот термин «частная практика» он постепенно стал расширяться и абсолютно спокойно применяется консультантам настолько разных направлений, настолько разных специальностей, что иногда вот даже диву даешься. Меня зовут Ольга Ашпина, я являюсь автором и соведущей студии «Эксперт». Это пространство для профессионального продвижения практикующих психологов, коучей, тренеров, эзотериков. И а, я могу сказать про себя, что я сама пришла тоже в частную практику. Я не являюсь врачом, я даже не являюсь а, психологом. А, в своей обычной жизни, в, в жизни до онлайн частной практики а, я работала в сфере продаж, но продавала я услуги, услуги различных организаций, предприятий города банковские услуги, то есть опыт работы у меня более 20 лет уже на, э, за плечами. И в онлайн я пришла как консультант по продажам услуг. Э, вот, такая, вот такая была у меня задумка начать продавать свои компетенции, начать продавать свои услуги. И для меня на начальном этапе очень важно было э, понять, каким же образом донести ценность моей услуги до клиента, как сделать видимой эту услугу, вообще пользу от этой услуги для моего потенциального клиента. Я очень рада, что на сегодняшний день большое количество специалистов помогают нашим психологам, коучам, консультантам в других тематиках помогают продвигать их услуги в социальных сетях. Я, наверное, сегодня буду говорить с вами больше об онлайн-частной практике, потому что это имеет определенную специфику в продвижении и, и безусловный... Тренд, потому что именно социальные сети позволяют нам максимально быстро, максимально доступно и эффективно с большим охватом донести ценность нашей услуги. И первый совет, который я хочу вам сегодня дать, как уже реализовавшийся частный практик как реализовавшийся консультант по продажам и по продвижению. Первый совет – это проверить вообще а, свои компетенции, провести некоторую ревизию компетенций, то есть чем мы на самом деле можем начать эту частную практику, на какие услуги сделать акцент, а, на, на, на чем базироваться. И чаще всего частную практику начинают две категории а, специалистов или экспертов. Первая категория – это те, которые уже по своей специальности работают на кого-то, работают в найме. То есть вы уже являетесь психологом, логопедом, дефектологом, я не знаю, специалистом по специалистам в центре помощи, например, семье, детям, там, материнству и прочее, прочее. То есть это ваша основная работа, но вы мечтаете о том, чтобы открыть именно свое частное направление, не зависеть от работодателя, управлять своим графиком, чтобы самостоятельно принимать решение, с какими клиентами вы хотите работать, а каким клиентам вы хотели бы отказать по какой-то причине. То есть вот это первая категория специалистов. И если вы себя узнаете, я очень рада, значит, назрел тот момент, когда вы уже мысленно, вот морально готовитесь к тому, чтобы уйти в собственное плавание. Второй будет совет вам не торопиться, потому что необходимо провести специальную подготовительную работу. Но если вы подписываетесь на наш канал студии Эксперт, вы узнаете еще очень многие бесплатные советы о том, как это сделать. Поэтому если это видео будет для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь к нам в группы и на наш канал. Вторая категория специалистов, которые могут начать частную практику, это люди, которые сейчас не работают по этой специальности в найме. Что это значит? Вы можете занимать абсолютно любую должность, работать по полученной профессии, но при этом вы давно увлекаетесь астрологией, нумерологией. Или сейчас ваша экспертность в теме, например, грудного вскармливания или в тематике подготовки к родам, она настолько высока, что клиенты к вам обращаются за советом, что клиенты просят вас по дружески, может быть, сделать какой-то расчет, сделать прогноз, посоветовать, провести коуч-сессию. И вы понимаете, что эта тематика вам настолько нравится, настолько вас она увлекает, настолько она вас вдохновляет, что вы даже готовы это делать без денег. Но если бы за это еще платили, вы были бы вообще абсолютно счастливым человеком. Вам не нужно было ходить на нелюбимую работу, например, и при этом зарабатывать на своем предназначении хорошие деньги, стать известным в своей тематике, стать значимым для своей семьи благодаря вот именно этому направлению, этому хобби. И таких консультантов сейчас огромное количество. Я диву даюсь, насколько интересные направления появляются в онлайн частной практике. Я вижу перед собой консультантов, которые начали свою частную практику, например, в теме обучения игре на гитаре в теме подготовки к родам, в теме грудного вскармливания, я об этом сегодня уже говорила, в теме как начать бегать и делать это правильно. То есть вот абсолютно разные грани нашей жизни, на самом деле, можно сделать базисными для того, чтобы начать свою частную практику, подготовиться к этой частной практике, провести правильную такую вот предварительную работу. То есть обеспечить себе успешный старт и уже после этого уходить со своей основной работы. Ну Такой будет совет. Старайтесь хотя бы уходить со своей работы в тот момент, когда у вас ну, хотя бы 50% от вашей заработной платы будет составлять доход от такого частного консультирования. Это уже будет означать то, что вы можете масштабироваться в этой тематике, и, соответственно, есть перспектива дальнейшего развития. Для того, чтобы проверить, для того, чтобы начать эти шаги делать правильно, я с большим удовольствием приглашаю вас в наше пространство студии «Эксперт», где мы с Ириной Улитиной, это практикующий психолог, коуч, продюсер, где мы вместе с ней организуем для вас мероприятие. Есть плата в открытом доступе, огромное количество мы даем информации бесплатно, где мы помогаем вам правильные первые шаги, сделать для того, чтобы начать свою успешную частную практику. Если вам было интересно это видео, у вас остались какие-то вопросы, буду признательна вам за их размещение под этим видео. Добро пожаловать в студию Эксперт, добро пожаловать в вашу частную практику.